Всем Получил сегодня От компании Акваградус Самогонный аппарат Емкость 25 литров Дополнительно себе К, этой, к этому аппарату Заказал э, Угольную колонну Игольчатый клапан Кольца Рашига, или «Рашига» И дивертор Вот кольца в принципе, по комплектации, так как было заявлено на сайте, так оно и есть. Два градусника, спиртометр, шланг, всякие переходнички, дополнительное то, что я заказал, дивертор. барашики, прокладки, фум, краны, клапан крышечка сюда ну и сеточка очистительная дополнительно подарили еще килограмм угля в общем сейчас согласно инструкции которая прилагается к данной покупке соберу аппарат после того как соберу покажу его вам в собранном состоянии брага у меня уже готова поэтому буду пробовать для начала соберу потом залью и покажу весь процесс мы собрали наш аппарат в связи с тем что на индукционной плите расстояние между вытяжкой и плитой не хватило потому что сам аппарат достаточно высокий поставил электроплитку в принципе, все подсоединил. Подход воды, сток, градусники, все. Все, в принципе, работает. Показывает температуру. Поэтому сейчас буду запускать. Ну и с Богом на выходе еще раз включусь. Покажу, что получилось. Ну, вот так вот работает аппарат приобретенный. Все хорошо, я сделал замер. Первый выход получился 69 градусов. Я доволен до первого раза, до первого опыта этого достаточно.